Преддверие зимы, а на дворе не то весна, не то осколки лета. И лишь деревья, серые скелеты напоминают мне о декабре. от подребиной воробьи, петляет день по лабиринтам улиц. А в памяти моей опять мелькнули зачем-то очертания твои. Мелькнули и растаяли, как дым. Не растревожив ни души, ни тела. Тебя давно я с миром отпустила, А сад души стал тих и нелюдим. И не следа, ты знаешь, ни следа, Там не осталось от былых метаний. Ему я не сказала «до свидания», Я с прошлым распрощалась навсегда.